не успели даже толком его запустить ну как, запустить успели но уже ничего не, не сдвинуться с места, ничего, они просто текали поджимая, не знаю, пятки под жопу свою текали <звёзд <emple Mole> uh -huh. с такой скоростью чтобы побросали две штуки две сейчас пытаемся реанимировать поставить в строй полностью, вот только что работало, некоторые неполадки еще есть, есть куда стремиться восстановим и будем их же оружием по ним и лупить Все вокруг, как будто во сне это все происходит. Дети знали, что такое будет вообще в этой жизни? Знаете, знали, бежали с одной точки, прибежали в другую точку. Самое страшное, можно сказать. Слава Богу, потише стало, хоть спокойнее. Как у вас, пострадала квартира? Ну, так, относительно, слава Богу. Сейчас вот перебираемся, потому что в подвале вот пыль детям вообще... Нет. Задыхаются от пыли, от болеют. Поэтому по возможности будем подниматься, пока тихо. А почему не эвакуируетесь? Будем послезавтра, собираемся ехать. Потому что сегодня все уехали. Мы тоже будем собираться.